изготовлена матрешка из стеклянных бутылок. Первая это пивная бутылка фирмы Балтика Кулер объемом 0,5 литра. В ней расположена водочная бутылка объемом 250 миллилитров, а в ней расположена бутылочка объемом 100 миллилитров. Бутылочки были разрезаны и на каждой части нарезалась резьба шагом полтора миллиметра. Все было сделано на школьном стаканном станке с В3 резцами.